Добрый день, добрый вечер, доброе любое время суток. Насколько слышно? Хватает ли звука? Если слышно хорошо, речь понятна, то пожалуйста поставьте плюсики или минусики. Если плохо слышно. Итак, насколько звук есть, слышно хорошо. И мы сегодня с вами начинаем тему, которую, в принципе, все давным-давно ждут, и которая называется вопросы и ответы. Итак, первый вопрос, который был напечатан сегодня. Это вопрос о мужчине 46 лет, у которого диагностирован геморрагический воскулит. Нижняя часть конечностей, то есть район голени, капилляры лопаются. Вот, какие виаргоны принимать? Ну, давайте начнем с того, что здесь явное нарушение кровообращения нижней конечности и не только. Вот Просто нижние конечности, как говорится, приняли на себя основной удар и сейчас они при более сильной эксплуатации, как говорится, дают себя знать. Положение даст надежное. Вот. Поэтому начинать надо, как всегда, мы начинаем 1 плюс 21. Какую бы мы с вами проблему ни рассматривали, номер 1 и 21 это как отче наш. Начинаем всегда отсюда. Потому что ни одна проблема без восстановления дренажных функций, детоксикационных функций на клеточном уровне решиться не может. Далее, принимается 1.21 в виде акваформулы, как это делается вы знаете, вот следующая акваформула 10.17, то же самое акваформула, прием через 5-10 минут после приема Акваформула номер один. Далее здесь явно напрашивается применение номера 16. То есть кроветворение. И номера 34 для снабжения, получения снабжения кислородом. Но при этом, если будет такая возможность, Обязательно добавить 5,24. Вот эти 8 наименований, повторяю, 1,21, 10,17, 5,24 и отдельно номер 16 и номер 34, не в виде акваформулы. Применять ближайшие 3-4 минуты. Потом корректировка. Следующий вопрос. Хронический панкреатит, естественно, болезненный. Сопутствует ему деформация, дисфункция желчных протоков, дисхалия. Угу. Так, простите, пожалуйста, но давайте договоримся. Если вы будете писать так, как вы написали, то я буду так зачитать. И всем будет очень понятно. Герб, ДГР, два осла, дуоденопатия, эроз, гастропатия. Давайте писать развернуто для того, чтобы, так как мы общаемся, чтобы всем было понятно, в чем проблема. Потому что очень часто проблемы бывают похожи или такие же. А отвечать 10 раз на один и тот же вопрос, это трата и вашего времени, и моего собственного. Поэтому давайте на будущее. Пишите без сокращений. Итак, у человека, тут не написано мужчина или женщина, вот. Конечно, целая раскидистая клюква. Вот. Но, тем не менее, начинать нужно опять-таки 1.21. Далее идет акваформула 15.25. Далее отдельно не в виде акваформулы. 8. Далее. 30 и 29. Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые подписчики мои. И, э -э так, насколько я понимаю, здесь еще очень просятся. Опять-таки 34 Все так же. Две акваформулы. Плюс 8. Плюс 34. 29 и 30. Итого 8 виоргонов на ближайшие 4-6 месяцев. Здесь более острая ситуация. Поэтому и э, более длительный процесс будет идти. Следующий вопрос. Так, молодой человек, кисты головного мозга. Ну, ясно дело, что раз кисты, значит, там очень сильно нарушено кровообращение в головном мозге. И, скорее всего, ликвора движение тоже поэтому 1 21 10 17 2 22 34 и 30 и Я надеюсь, вы успели записать. Если нет, повторяю. Первый, двадцать первый, Десятый, семнадцатый. Второй, двадцать второй. Тридцать Тридцатый. Так, следующий вопрос. Женщине 63 года. Часто кашляет. Врачи говорят, сердечная недостаточность. Что можно из венаргонов? Ну, будем так говорить, если она и часто кашляет, и сердечная недостаточность, то, скорее всего, здесь и поражены легкие, и сердечно-сосудистая система. Скорее всего, это или сердечная астма, или, как говорится, вместе сочетанная проблема. Итак, в первую очередь, первый, 21 первый 10-й, 17-й, 15-й, 25-й. Это три акваформулы. И добавляем к ним 9-й и 16-й, как отдельный прием. Причем 9-й не только капельки, а и хотя бы одну ингаляцию в день. повторяю если не успели записать 1 21 10 17 15 25 9 16 и кроме этого как только появится сублимационный продукт рожь, можно, конечно, начать с пшенички, но рожь должна вот-вот появиться в вашем офисе уже, а рожь очень хорошо влияет на все заболевания органов дыхания и не только, но очень хорошо именно по проблемам органов дыхания. Поэтому то, что я перечислил, пруж сублимат рожи. Вопрос следующий. Девочке 10 лет часто отит. Ну, здесь в первую очередь надо э, основательно почистить вообще все пазухи черепа. Вот. Поэтому... Э, Девочка часто и простужается, но особенно надо учесть, что, видимо, осуществляется на девочку давление. Причем давление, простите, если я не прав, но опыт показывает, что, как правило, на такого ребенка очень много кричат. И ребенок, чтобы поменьше слушать в свой адрес криков, порой оскорбительных, унижающих его достоинства, начинает болеть. В данном случае именно атитами. Поэтому давайте 1,21, 10,17, 5,24. Вот эти три акваформулы и изменение обстановки в семье. Хороший вопрос. Когда появится кальций? Вы его хорошо рекламировали. Очень нужно. Все дело в том, что он должен появиться уже скоро. Но, как всегда, дело за малым. Оформление документации. Так как это не флуоревит, а продукт, относящийся больше к БАДам, вот, то здесь оформление несколько э, более трудоемкое, и поэтому немножко подвисли. Но кальций будет обязательно, как и говорилось, на основе скорлупы перепелиных яиц. Или если вам нравится перепелиных Следующий вопрос. Женщине 67 лет. В декабре поставили диагноз онкологии груди первой степени. Принимала химию. В январе опухоль уменьшилась. По рекомендации стала применять 1,21, 3,5,6,11,13. 19, 16. В принципе, все правильно. Примерно. Но я бы, честно говоря, здесь добавил бы 12. 12. А так, очень хорошая рекомендация. Вот. Если в конце февраля опухоль начала увеличиваться, вот. понятно, вы дописали сами ответ. Она действительно допустила прекращение приема, вот. решила, что химия для нее лучше. Ну, поэтому и получил обратную реакцию. Флоревиты не способны прекратить действие химических препаратов, но они при любых опухолевых процессах помогают детоксицировать или дренировать токсические вещества из организма, в том числе и те, которые после применения химиотерапии начинают накапливаться дополнительно в организме. Так как их антиработа в организме очень велика, то их накопление вызывает восстановление практически тех же процессов. Вот. Прием же флоревитов постоянный и до химиотерапии, и во время химиотерапии, и после химиотерапии, позволяет не только контролировать рост или ну, вообще развитие опухоли в ту или другую сторону, а самое главное, постоянный прием флоревитов дает возможность полностью очищать от токсических веществ организм как в целом к места которым необходимо повышенное химическое воздействие в результате те препараты которые без как говорится содрогание читать при показаниях применению невозможно потому что делают одно а разрушают сотню но благодаря флоревитам вот этот разрушительный процесс Постепенно сходит на нет. Во всяком случае уменьшается в разы. И тогда целительное действие химиопрепаратов начинает возрастать. Поэтому если вы по какой-то причине получаете хими химиотерапию, не забудьте параллельно применять флуоревитер. Только в сочетании вы получите те желаемые результаты, которые хотели бы иметь. Я надеюсь, что э, вопрос э, понят. Если нет, допишите, э, как говорится, еще раз вопрос, что не совсем понято. Я добавлю. Держитесь, какие вариабоны принимать? Значит, на сегодняшний день без 1.21 обойтись невозможно. Поэтому сразу пишите 1.21, пишите 5.24, но параллельно запишите 15.25, потому что морозник очень хорошо влияет на вирусы герпеса плюс сюда 28 олигохитозан. И пока не создан новый, как говорится, продукт воздействия, а это не что иное, как колье противогерпесное, будем его ждать. Но пока начнем работу уже в виде Применение флуоревитов. Плюс сюда же, как очень ярко выраженный противопаразитарный эффект, это сублиматор g И вперед. Если же тот человек, у которого герпес не оставляет ему состояние покоя, не дает точнее быть в покое, то здесь тогда нужно подключать 2.22 как минимум, чтобы дать возможность не травмировать вирусы герпеса, которые живут в наших нервных узлах. Мирно себе живут, никого не трогают. Это, конечно, шутка, но в каждой шутке есть доля шутки. Вы знаете, что герпетивное проявление... Начинаются тогда, когда мы с вами слишком психоэмоционально взведены. Когда у нас нет состояния психоэмоционального покоя. Надеюсь, я достаточно полноценно ответил на вопрос. Применяйте то, что рекомендовано. И по мере, как говорится, продвижения по нашей жизни будем корректировать. То есть не забывайте делиться полученными результатами. Так. О, значит, но из... -за... Будем так говорить, одно из заболеваний, которое, к сожалению, даже хирурги, косметологи, или как там их называют, которые изменяют нашу внешность, вот, как правило, не берутся. Почему? Потому что возможно разрастание этой ткани еще более широко, и тогда нос не просто увеличится на полтора сантиметра, и станет бурой, а станет сизо-бурой, и в 2-3 раза больше. А так как, как правило, данное заболевание распространяется у лиц мужского пола пожилого возраста, у женщин это бывает крайне редко. Можно сказать, что одна на миллион, а то и даже больше. Вот. В основном у мужчин. То в данном случае можно помочь ему только в одном варианте. У нас номер один, если вы помните, то это э, виаргон или флуоревит соединительной ткани. У человека пошел ненормированный рост ткани, в том числе и соединительной, той, которая складывает ткани носа в то самое, что мы видим на лице. Применение первого и в виде капель вовнутрь, и в виде примочек прямо на сам пораженный орган, то есть на нос, вот, будет сдерживать дальнейший рост. То есть нормализовать. Хирурги, как правило, еще раз хочу повторить, не берутся, потому что возможность разрастания после операционного очень велика. И тогда уже ничем не остановишь. Примените пока номер один, ну, дополнительно к нему, я не знаю. Наверное, 26-й лучше всего будет. Так. Женщине 40 лет, недостаток железа. Ну, здесь вы меня простите, надо рацион питания в первую очередь смотреть. А так как, скорее всего, у нее что-то еще и с кровью, а скорее всего с эритроцитами, то, естественно, что здесь нужно не только 1,21, но в первую очередь 5,24, 15,25, и шестнадцатый. Вот такая схема. Еще раз говорю, начинать надо с пересмотра рациона питания, в котором явно есть недостаток продуктов, содержащих железо. Так что... Можете рекомендовать для восстановления после геморрагического инсульта женщине 40 лет, чтобы вернуться к полноценной жизни. Давайте начнем с того, что любой инсульт проявляется в нескольких разновидностях, которые трактуется просто с нарушением двигательных способностей, с нарушением речи, с нарушением мимики, ну и так далее. Так вот, у этой женщины насколько геморрагический инсульт испортил не только внешний вид, но и сущность человека. Отсюда и, извините, будет ответ. Женщине 45 лет постоянно ставят диагноз мастопатия. Ну, понимаете, раз постоянно ставят диагноз мастопатия, значит, у нее там просто колония паразитов. Первое, что нужно сделать, это узнать, какой именно вид паразитирующих существ создал эту колонию, ну а зато уже, затем уже применять антипаразитарную программу, но начинать ее надо с 121, не забыть про 11, 12, 13. И не упустить такие, как 28, 32, 25. В зависимости, может быть и 24, 23, в зависимости от того, какие конкретно паразиты избрали местом жизни и отдыха ее красивую грудь. Так далее периодическое сжение стоп что применять ну, если вы не стоите на горящих углях которые жгут стопы то значит скорее всего у вас в первую очередь нарушение сосудистого снабжения то есть кровообращение нижней конечности Ну а затем уже могут быть и суставные изменения и так далее. Отложение солевых продуктов. Здесь все просто. 1.21. Не только вовнутрь, но и регулярное обертывание. Стоп или хотя бы э, подошву стопы. 10-17 в обязательном порядке. Отдельно добавить 33. Ну и неплохо, если вы э, добавите 5-24. Честь четыре месяца коррекция. Так. Я надеюсь, вы не обижаетесь, когда я немножко поправляю вас. Потому что такая фраза, как у женщины диагностика показала большое количество паразитов и глистов, всегда побегает меня не только в очень большой страх, ужас даже, но еще и смех. Потому как если у человека есть хотя бы один вид глистов, то других просто быть не может. А паразитами являются по определению гельминты, то есть глисты, одноклеточные или протозойные, или, как говорится, простейшие. Далее, бактерии, вирусы, грибы. Есть еще небольшая прослойка, так называемая рекеция. Нечто среднее между вирусами и бактериями. Вот все виды паразитов. Итак. Принимает человек 1, 21, 23, 24, 28. Значит, давайте так. Вот уже 3 месяца человек принимает, ничего не чувствует. Может ли процесс очистки происходить безболезненно и незаметно для человека? Нет. Если у нее... Как вы написали, такое количество паразитов, причем активных, то есть патогенез активный тоже, то начавшийся процесс очистки ее бы уже давно бы, ну поверг бы в состоянии радости, что чистка идет. Насколько я понял, у нее этого процесса нет. Вывод один: или у нее нету никаких паразитов в активной фазе. Особенно глистов нету. Поэтому, конечно же, никаких таких особых чувств она не испытывает. Но, простите, господа, 1.21, даже если бы только его, это, точнее эту акваформу человек начал принимать, то уже какие-то подвижки в организме обязательно были. Значит. Еще раз хочу повторить. Или диагностика была недостоверна, и человек не имеет такого количества паразитов, и вообще достаточно чистый, или зашлаковка и токсическое как говорится, накопление в таких масштабах, что до сих пор еще завалы не начали расчищаться. Тем более, что вы не написали ничего, ни про акваформулу, ни про воду. Без чего? То есть без акваформул. Ничего невозможно. Далее. 1.21 это восстановление дренажа и детоксикационных функций на клеточном уровне. А из организма кто будет выбрасывать? Систему выделения вы знаете. Это кишечник. Это работа печени, это работа почек, это работа кожи, частично дыхание и другие выделения, типа слез, соплей и так далее. Если у женщины ничего до сих пор не обострилось, то вы или пытаетесь лечить здорового человека, или... Не знаете элементарных функций организма. Поэтому я думаю, что скорее всего вы просто ошиблись. 1,21 в любом случае вызвали бы подвижки внутри клеток. Токсины начали бы выделяться в околоклеточную среду. И уже бы мог быть токсический удар. А тем паче, когда вы не затронули ни одну выделительную систему, этот токсический удар мог быть уже достаточно сильным, ощутимым. Хотя бы в малейшей степени, но состояние дискомфорта у человека было бы. Поэтому просто предлагаю сделать в другом месте диагностику и посмотреть реально на состояние человека. Поверьте, он, она будет вам благодарна, если вы докопаетесь до истины. 42 года миома матки. Ну, здесь два варианта. Миома вообще-то исчезает вместе с детород периодом. Поэтому подождите, когда он закончится. А миома всегда уходит. Не уходит только фибра миома. Второе, если миома на данный момент не увеличивается в размерах, то ее трогать тоже не рекомендуется. Если же она мешает ощутимо, если начались кровотечения, если она постоянно увеличивается, то тогда нужно начинать что? Правильно. Нужно 1,21, 5,24, 15,25, 11, 12, 13. А дальше, позже несколько, тогда уже делать коррекцию с выходом на гормональную систему. Потому что миома все-таки гормонозависимый хотя бы частично продукт так далее здесь э, вот следующая рекомендация ирине не только пройти диагностику здесь даже не чувствительности дела даже при разной чувствительности, если бы процесс пошел, то он бы себя уже проявил. Или действительно слишком огромная зашлаковка такова, что ничего не размыли. Или дозировка неправильная. Или человек вообще не потребляет воды. Или извините, она чиста и нечего, как говорится, выгонять нечего делать. Но сделать новую диагностику надо, иначе можете поехать крыша. Скоро ли появятся сублиматы других культур, которые обещали? Значит, на сегодняшний день первое, что появится после пшеницы в ближайший месяц это рожь. Вот. Готовы практически к тому, чтобы приступать к продвижению в народ белокачанная капуста, свекла, расторопша, топинамбур и заканчиваются клинические испытания амаранта но назвать к сожалению точную дату появления в сети я пока не могу вчера только был у производителей говорили мы и как всегда мы спотыкаемся очень ночью непробиваемость непрошибаемость то есть дело не в том что не хотят уже все сделали Теперь надо пробить внешнюю оболочку, состоящую из чиновников. Поэтому, чем раньше, как говорится, они отступят, тем быстрее у нас с вами появится чудеснейшее добавление к нашим флуоревитам. И тогда эффект чуда будет более полноценным. Точнее, ощущение чуда. Так, женщине 60 лет, шейный хондроз. Из-за этого к утру у нее застой крови. Получается, так, а, получается кислородное голодание. Ага. Угу. Ну, давайте так. По поводу э, шейного остеохондроза. Во-первых, Во спит женщина, как правило, в одной позе, и поза не совсем правильно выбрана. Поэтому застой крови и так существующий, к утру еще и увеличивается. Далее, при застое, конечно же, кислородное голодание мозга наличествует, его надо устранять. Вот. Ангиопатия сетчатки – это... Продолжение поражения сосудистой сосудистого питания мозга. Точка кровоснабжения. Что посоветовать? Давайте советовать вместе. Первое 1.21. Второе 10.17. Третье 2.22. Дополнительно к этим трем акваформулам номер 16. 16 и номер 34. Вот с этого начать и давать продвижение вперед. Как только появится возможность добавить 33-й, добавить и его. К сожалению, очень эффективное лечение остеохондроза с помощью бассейна не всегда имеет реальные возможности, потому что не везде они просто эти бассейны есть. Вот. Ну, а здесь, как говорится, очень было бы неплохо, если бы человек просто-напросто при первой же возможности дополнил свой рацион питания сублиматами. Хотя бы с пшеничным уже было бы гораздо лучше. Так. Естественно, при сетчатки. Первый, второй и, пожалуй, третий. Ви офтаны. До этого я верагона перечислял. Вот, пожалуй, все. Конечно, это уже получается больше 10 наименований. Поэтому вводите по мере того, как я называл. Так, понятно. Да? У человека с геморрагическим инсультом полностью не работает левая сторона тела. Тогда вопрос еще один. Вот то, что я перечислил, так, это можно применять и при парализации, и при потере речи, и так далее, и так далее. Но вопрос, насколько э, отказала левая сторона, вообще не работает, или все-таки она хотя бы руку там поднимает, пытается ходить, пусть там с костылем или со, со специальной передвижкой. Вот. Потому что если произошла полная парализация левой стороны тела, то здесь, к сожалению, мы можем только поддерживать. на Да, и когда? Если бы прошло после инсульта более полутора лет, то наша с вами позиции очень и очень слабенькие. В том смысле, что ничего сделать по восстановлению мы не сможем, мы сможем только оказывать сопровождающее воздействие, чтобы не было хуже. Так. Так, женщина, 52 года, застарела травма нижнего отдела позвоночника, поясниц костец. Видно, была травма еще детская, да? Вот, остеохондрол, деформирование, шестом, Так, а что, поясница, ага, листезом. L4 позвонка, сужение позвоночного канала на уровне. T5, DPT уже. Ретросокарин, лекор на кистане. с 2 Лекореева, регуны. Пол, все, все. Значит, смотрите, то, что вы написали, к сожалению, не располагает косовому прыжкам от радости, вот, потому что если это была травма позвоночника еще в детстве, то сегодня вы практически ничего не можете сделать. Вот. если же, если же, она еще достаточно, ну как, не так плохо, как видит с стороны, то есть она еще может двигаться, как-то сама себя обслуживать и так далее, то здесь опять-таки пока что, пока что не более чем сопровождающее воздействие. Вот. И здесь или работа остеопата при применении наших флоревитов или применение э, терапии бассейном. Но это отдельный вопрос. Вот. Почему? Потому что если э, применение бассейна возможно, то тогда вы зададите свой вопрос еще раз, и я тогда отвечу. Просто сейчас э, полвебинара на это посвящать я не могу. Поэтому решите, доступен ли вам остров под, или доступен бассейн. Ну, а пока с помощью того, что у нас есть, это, конечно же, 1,21, это в обязательном порядке 2,22, это 15,25, отдельно 26,20, Так. Так, так, так. Да, я так думаю, что здесь еще можно добавить 30-й, то есть кроме 26-го еще 30-й. И пока, пожалуй, хватит. Поэтому этот вопрос жду через, кажется, или на следующий вебинар, вот, или сейчас, если вы успеете дописать, то в любом случае можно согласовать. А пока то, что я сказал, больше ничего сделать пока не представляется возможным. звон в ухе более 10 лет сейчас 65 лет ну, давайте э, вспомним откуда берется звон звон это склеротизация сосудистой стенки раз второе это склероз ушной мембраны или слуховой мембраны то есть утрата эластичности и сосудистой стенкой и телом мембраны Плюс, естественно, застой и нарушение кровоснабжения головного мозга. Отсюда и шум. Поэтому 1, 21, 10, 17, 2, 22 и 5, 24 в первую очередь. Потом будет дальше коррекция. Да, простите, ничего страшного не будет. Наоборот, будет польза отмечаться, правда, не сразу и не очень быстро, если вы добавите еще 26-й. Все-таки он положительно влияет на состояние хрящевых тканей. Так, можно ли помочь человеку с вергонами примышленных судорогах? Конечно, можно. Почему? Потому что что такое судороги? Это не что иное, как непроизвольная иннервация сосудистой стенки плюс непроизвольное сокращение мышечной мышечного каркаса или мышц при голодании кислородным. Вот. То есть здесь 1,21, то есть начинаем, как будто ничего не делали до этого. 1,21, 5,24, 2,22, 10,17 и не меньше. Попробуйте добавить 34 и 16, если есть такая возможность. У юноши 22 лет астма, лямблиоз и аллергия. Что из виргонов применить для выведения лямблии? Срок приема, в отличие от юриспруденции, установить невозможно на выведение лямблии. Она не всегда подчиняется нашим словам. Алиомбриоз достаточно сложное заболевание и очень патологичное по отношению к, особенно печени человека. Итак, здесь в первую очередь надо, чтобы юноша осознал проблемы, сложившиеся у него в отношениях с родителями из-за чего у него астма и аллергия. И надо, чтобы он начал работу над освобождением от этих комплексов и страха, и неприятия. Вот. Это первое. Лемблиоз – это уже как следствие уставший, объединенный защитными функциями организм принял плямбли. То есть попил юноша где-то водички из открытого источника. Вот. Поэтому первое, что 1.21. Второе. Номер. 3. Далее 15.25. 10.17. Если будет возможность, то через месяц добавить 2.22 и номер 9. Коррекцию не ранее, чем через 2 месяца. программа при описторхозе такова же как и при любом гельминтозе 121 524 1525 Если есть возможность добавить 23 чтобы бороться с яйцами описторха. О. к вопросам онкологии. Мне все понятно, но на нее вопрос об увеличении опухоли не могу дать ответа. Так как сначала она уменьшилась, а при приеме флуоревита увеличилась. Но, во-первых, то, что вы написали, говорит не о том, что при приеме флуоревита она увеличилась, а начала увеличиться после того, как флуоревиты начали выводить Остатки химиотерапии. Это означает, что химиотерапия была первой, а их, как правило, делают циклами. И увеличение было только за счет того, что нет нормальной восстановленности дренажа, выделения токсических веществ. Поэтому если вы начинаете накладывать в карман токсические вещества, то они начинают что увеличиваться. Видно на глазах, что карманы полны. Это, конечно, достаточно грубо сравнивается, но я хочу, чтобы вы просто поняли. Если вы хотите получить эффект при работе не только с онкологией, а с любыми опухолями, то просто необходимо постоянное применение флуоревитов. Не только 1 21 -го. Любой из флуоревитов, который предлагается вашему вниманию к применению, обладает способностью начала вывода токсических веществ из клетки. А дальше уже, по мере того, как это формируется и восстанавливается, начинается улучшение общего дренажа. Я надеюсь, теперь понятен понятенус. Если нет, видимо, по времени, теперь уже продолжим в следующий раз. Но, я думаю, необходимость приема параллельного вы поняли и сможете человеку объяснить. Если нет, наверняка у вас есть мой номер телефона. Если не у вас лично, то у вас в офисе. Тогда звоните. Седые волосы у мужчины, 40 лет. Что Знаете, даже не буду пытаться и не обижайтесь, почему. У меня много знакомых когда молодой 20-летний мужчина становится совершенно седым. Наследственность. У некоторых э, при участии в боевых действиях. У некоторых при э, страданиях близких людей и так далее. То есть обесцвеченность волос достаточно обширный как говорится, куст в нашей жизни и не всегда правда на погоне за тем чтобы вернуть цвет волоса если это так человеку мучает тогда да а вообще это 40 лет иметь седые волосы, даже к лицу если нет то тогда придется скорее всего краситься объясню почему обычно раннее поседение Говорит о долголетии человека. Ни много, ни мало. Если при этом у него нет, одновременно выпадения волос. А просто седые волосы. Носят к долгожителям. Или тогда надо искать причину. Потому что не обнаружив причины, нарушение э, окраса волос, мы ничего не сможем с вами сделать. А здесь, как я уже сказал, может быть и наследственное может быть психоэмоциональное воздействие, может быть выработки этого фермента, или из нарушения рациона питания, или гормональной какой-то зависимости и так далее. То есть надо искать причины. Но если, еще раз повторяю, Волос хорош, не выпадает, не болеет. То или красимся, или с гордостью носим, как символ долголетия. Так, так у женщины инсульт отказала левая сторона. Ну, это, по-моему, мы с вами сегодня уже проходили. Это э, еще один инсульт. Значит, если это еще один инсульт, то, пожалуйста, обратитесь к, к тому, к той части вопроса, где я говорил. Потому что и там левая сторона, и здесь левая сторона. Вот. Плюс я, если это тот же вопрос, сколько уже времени, как человек получил инсульт? А пока что, пока что, если отказала, а именно отказала, я думаю, что это тот же геморрагический инсульт, если она отказала полностью, то здесь можно только поддерживать оставшуюся, не отказавшую часть. Вернуть, к сожалению, в строй этого человека уже не представляется возможным. Но если не прошло еще полтора года, то попытка хотя бы частичного восстановления присутствует. Она исчезает через полтора года, потом бесполезно что-либо восстанавливать. Но пока надо делать то, что я сказал в начале. 1, 21, 5, 24, 10, 17, 16, 34. Итак, наше время плавно подошло к концу. Остался вопрос, который я еще успею хоть частично ответить. Так. Значит, смотрите, если у человека воздействие флуитов понятно, что началось, но нету нормального количества воды, нет количества э, так далее, то значит настолько сильно дренажная система нарушена, что нужно... Идти дальше, дальше и дальше. Особенно 1,21. То есть не только принимать в виде акваформулы, но еще и делать обертывание. Особенно там, вот как у Тамары, под мышками, э, грудь и так далее. Потому что лимфоузлы забиты, понятно почему. Лимфатическая система нашего организма это не что иное, как канализация человека. И если она нарушена, в связи с тем, что человек не пьет и не пил воду десятками лет, то сейчас восстановление будет достаточно длительным. И акваформулы как раз помогут сочетать восстановление водного баланса и разработки восстановления дренажной системы практически считается с нуля. На этом хочу сказать большое спасибо. Вас сейчас будет приветствовать Санкт-Петербург. Мариночка, передаю вам слово и посылаю привет. Благодарю всех за внимание. До новых встреч. С вами был Валерий Рытиков.